Что происходит у человека? Сейчас человек кушает, трапи за питание, еда. Также человек, возможно, находится в магазине, покупает себе еду или готовит себе еду. И также человек может составлять план питания, проверять свой список продуктов, которые находятся именно в холодильнике дома, и какие продукты нужно купить. Всем пока!